Привет, YouTube. Мне пришла очередная посылка из Китая. Мы ее сейчас посмотрим, что же нам тут приехало. Вот и оценим качество, соответственно. Ну что, поехали распечатывать? Эту посылку я ждал долго, потому что в ней должны быть ботиночки, тактические ботинки. Я очень переживал за размера. Или подойдет сам размер. Сейчас заодно проверим. Правильно ли мне продавец подобрал размер. Опа. Значит, коробка. Верно. Фирма CQB. Что-то такое. Не знаю, как правильно. Вот такие тактические ботинки. Значит, я заказывал в черном свете. Рассмотрим сначала сами ботинки. Значит, они идут в коробке. Такой фирменной. CQB. Дальше отдельно они в таком вот мешочке. Тоже фирменном. CQB. Европейский размер 45. У меня размер 43,5. Но, как бы, советовался с продавцом. Сказали, что желательно заказывать э, значит... Двенадцатый размер это европейский сорок пятый, смотрим. Офигенные ботинки. Они очень сильно похожи на вот фирму Лова. Фирменный значок. По-моему, они вообще один в один. Надо будет как-то сравнить. Значит, заплатил я за эти ботинки. Намного дешевле, чем в Украине. Значит, внешних... Браков я не вижу. На язычке фирменный значок. CQB. Тактические ботинки. Купил себе для работы. Резиновая подошва. Очень интересно так сделано. Значит, ботинки. шнуровочки так реально ботинки чуть-чуть великоваты примерно на пол размера но я буду их в холодную погоду носить поэтому если одеть теплый носок то я думаю в самый раз будет будет самое оно ну, Отлично. Хорошие ботинки. Я доволен. Спасибо продавцу.